Для того, чтобы проверить ультразвуковую лампу, нужно погрузить фольгу на 5 минут. И если у твой ультразвук в рабочем состоянии, фольга должна быть такая вот в дырочку.